Тренировочный полевой выход Левшего и 113. Сегодня первое блюдо от шефа Лешева. Супчик суп с пер, пердежный молодежный, долгоиграющий. О, кстати, можно шишку да, только не вовнутрь, а в щепочницу. Ну, Я так и понял.